Hetman FAT Recovery – программа для восстановления данных карт памяти, жестких дисков, USB-флэш-дисков от компании Hetman Software. Hetman FAT Recovery восстанавливает данные после форматирования, удаления любого логического FAT-раздела.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 рассвоить работу с программой даже неопытному пользователю. Скачайте программу Hetman Fat Recovery с сайта hetmanrecovery.com и верните утерянные файлы прямо сейчас.